И бутылка от банки Карлсберг отличается. Хотя на самом деле, что то хуйня, что это хуйня, а обе две хуйни.